Так, ну что у нас? Зизер 1400. Красота-то какая! Угу. Лепота! Были, а бы... вы брали его в кредит, да? Новый, что ли, брали? Да нет, блин, денег не было нифига же. А у меня старый 600-ый был, я его продал 100 тысяч его. А. а этот я за 700 брал уже. Я понял. Он в свое время был самый по пробегу нормальный, не битый, ничего. Угу. Здравствуйте. Какие вы красивые в форме. Уф! Часть ФСБ. Ну классно. Все равно красиво. А что? Это классно. Миленько-то. Вот мы еще военные. Нам ни хрена нельзя. А, никогда. я понял. Мы все позапрещали. Я понял. Так, а у вас, получается, вы который хозяин по, по счету, примерно? Второй. второй хозяин? Тот был из салона прям брал. А, -а, а я второй. Что-то он тут крутил чуть-чуть. Ну, хрен его знает. Mm -hmm. Это, видимо даже не знаю. А это у него ключи пряк или он рассказывал. Да не, вот тут вот вот тут А, а, ну, а хотя хотя может быть да, может быть ключ... вот этот от кофры. Может люди. быть и ключами, он да. да, да. Я ему говорю, ну, просто внутри, делаешь, внутри, внутри чистенько. Нет, И знаете просто внутри, когда смотришь в шестигранниках, они а -а -а. бывают подкоцаны, а там нет, там, я действительно ключи это по поверх только а -а -а. да, болтыхался судя по всему. И он дилерский, я так понимаю, а -а -а. да? Да. Понял. Ну, в свое время еще Небольшое нет. падение налево. Ну, вот это вот это да. Я это у нас угнать. оригинал. Ну, я просто я не слышал эту историю, поэтому я вижу то, что вижу, то говорю. У него, ну, да, да, в Наклеечка оригинальная, прям сразу видно. Тут небольшие котки, царапки. А вы вот такие мы взяли, да, или здесь пытались узнать? Нет, это у меня его в Бадвере пытались узнать. А да? вы на море на нем ездили? А я был. Самые границы. Вот а первый... сколько вы на нем? Я на нем 20 тысяч почти накатал. А я в лет. Два года. А, нормально. Стэнли оригинал. Мотоцикл DOT. Все полагается. Тут все Стэнли оригинал. Фонари изобразили, тут такие. Да? Ну все, аккумулятор стоит. Угу. стоит. Ну сейчас мы, посмотрю его чуть-чуть. С вашего позволения. Да. Можно я по хозяйничу ключами чуть-чуть? Побрякаю здесь чуть-чуть. Конечно, побрякать. Бак, естественно, не крашен, потому что тут видно, что тут цвет оригинальный по нему тут видно. Вот из поломок на этой стороне. Он не знал, как вот эту боковину снять. Угу. Вот тут вот. пластик треснут. Вот он сварил и вот. Угу. Он его просто выломал. А я понял. Все. Это неправильно снял, я понял. Да. Из поломок все. Тут ржавчины никакой нет. Резинка не потресканная. Сработает или нет? Нет, не работает. Он, правило, он уже замерз, наверное. Так, сидушку заднюю можно вопросить, да? -мо, батарейка-то сдохла. А и чё? Она на рать не должен появиться. Заведется без нее. А давайте? вот я не знаю. Ну давайте попробуем сейчас сидушку заднюю снять. Сейчас снять? Седушку? Да, да, сидушку. Блин, что-то я вот этот вот момент проглядел. Я просто не знаю, как он у вас установлен, но имейте в виду. Честно, на блокировку нет. двигателя или нет. Без сигнализации его еще сам не раз. Сейчас пойду искать. Ага. Пульты еще Я сейчас. понял. Так, ну. Смотрим здесь. Инструмент, Инструмент есть, да, если что? Ну, конечно. Ага. Вот ключи, кстати, я им крутил. Регионами. Ага, я понял. Старлайн стоит на отключении двигателя, скорее вот он, всего. Вот он один ключ отвертка. Да, составная. я понял. И еще есть. Ну, то есть набор есть, я понял. Полностью весь. Так. Набор. Крепление крючков есть. Ну прям так аккуратненько, все. Тут пару болтов не хватает. Ну это и здесь ручка родная стояла. Вот эта а, ручка да, была, да, да, а да, кофер, да, он с да. салона поставил кофр, и ручку там в салоне оставил. Ну и зря, надо было с собой но, забирать. Видите, да, я брал. Так, но но наклейка, наклейка оригинальная. А, стопак, стопак тоже Стэнли вижу. Надпись Стэнли вижу, вот они. Стэнли, плохо видно, но есть, вот они. Так, смотрим, что у нас тут, тут тоже все красиво, все по целлофану. А, резина Pilot руат 4, да? Пилотруат 4GT 16 -го года еще поездит. Пару сезончик точно еще можно поездить. Такая. Да, я Перед. видел. Так, а, тут. А... Нет. Сначала я купил, а в следующий. А, момент. тут 18-й год, тут посвежее резина. Ну, короче, сезон полтора, может быть, даже два, кто как ездит, можно еще ездить. Тем более, она тоже GT-шная, да? Ну, По-моему, да. А, да, gt резина, да. Ну, это гран-туризм. Гран-тур. Ну, я на нем не гоняю по спортивному. А это... Ну, я ездил на нем вот до Ростова и обратно, и там по Ростову покатался. Ну, я вам а. скажу, 3000 накатал, я лучше мотоцикла, вот гипербайка, еще ничего не щупал. Хайбуса мне не зашла вообще. дрос мне тоже не зашел. А что там подкапывает у вас? Подкапывает что-то. Это, наверное, скорее всего из-под из прокладки. Ну да, я слышал, там под 50 тысяч надо его спивать uh -huh. уже. Прокладка меняется, как uh -huh. она регулируется. Но я у официально. Ну, ну вот, вот такое потение, то же самое с той стороны, вот такое ну, вот. Да. Ну, Тут тоже это резинку надо менять. Вот эту вот. Резинку, она обычно ни хрена не открутишь ее. Но резинка, короче, вот здесь тоже прох... прохуждается. Вот эта вот резинка. Ну, да. А что, вы 300 В льете, что ли? А? 30 В? Да. Зачем? А что, надо? А как часто льете? Э, меняете? Масло? Да. Каждых 5. Ну, блин, его вообще каждые 3 надо, и надо 7-100 Зачем 300В сюда лить? Во-первых, так да, глупости. Или... Ну, это просто раз... лишняя трата денег, и 300В это нужно для мотоциклов, которые на 3 ездят. Я в этот раз этот взял, и попробовать. Уже угу. стоит, не успел поменять. Я понял. Ну, можно спокойно 7 столить и вообще не париться. Ага. Тут вроде все так красивенько, ничего так вот... Болтик какой-то не совет, советский, вернее, не родной ну, такой есть. Болто Да, да, я да. понял. Вот это вот пайка, то, что говорили. Да. Тут болты все оригинальные. Тут есть болтик удары. Есть, вот есть, есть. Ага. Оно все в кофре просто. Я вижу, приезжает. да, да, да. Тут все клепочки, все на месте. Наклеечка оригинальная. Цвет оригинал, даже через грязь вижу, что это оригинал. полностью без угу. все. все Жаль, что он, конечно грязненький ну, ну я, я думаю мы его заберем и помоем до поздней осени его катал босан, пока прям голода не... ага сейчас я диски пощупаю а вы на нем чисто на далеках или по городу тоже ездите? не по городу тоже езжу я сейчас чувствую я его посмотрю и захочу себе его придется мне кредит брать Блин, вот Ипотека, я, ипотеку. Я также кредит взял. 4,52. 4,50. Минималка у нас 4,5. А у нас уже диск в минимале. Диски уже пора менять. Ага. Вот видите, а пробег не что я... у него сотка что ли? Нет, пробег 47. Нет, что-то как-то, мне кажется, смотанный пробег, потому что диск уже стертый. Сильно стертый. его сматываю. Ну, это же не вы, может, смотри, может, предыдущий воде. у официалов был, они бы сказали, если бы смотрим, как они сказали? Они же думаете, что они там проверяют его, что ну, Вообще, я перед продажей его донял к ним. Ага. Парень платил деньги. Вы не слышали, на Рябиновой парень мотоциклист разбился осенью? Не, не слышал. Вот вы можете погуглить. Это мой покупатель был. Он осенью хотел его купить. А -а -а. Он со стакады упал с моста. А, что-то слышал. Такое, вот, да. вот, вот и голова растеклась. Это он Охренеть. был. Ну да, диски уже в минимале. знаете, я думаю, что... Я думаю, что у вас просто колодки, либо какие-нибудь, что за колодки стоят? Дешевенькие? Эти, нет, не Син стоят. Не Син стоят? Да. Спортивные, резко, которые, да. вот не ставьте их больше они никогда. Они сожрали, да? Они сожрали диск, да, они спортивные колодки, потому что я вижу, что насечки такие, они я, видите, я не, два не два... рваные насечки, но тормоза, я думаю, шикарные сейчас у него. Тормоза, вот, вот с этими колодками тормоза хорошие, но, но я они я и сожрали я... диски. Я... У меня я... вот вот, расту, вот <свят> Зря, конечно Так, 5.39 5.39 ну, Просто у него диски сейчас будут стоить Пипец каких денег ну, я Тут задний диск, наверное, рублей 12 Только будет стоить, и передний рублей, наверное, по 25 Каждый ага. 5.36 Но здесь тоже подстерто Так, изначально было сколько? Сколько изначально было? Тут не увижу Так, как бы тебя увидеть Изначально какая толщина была, не увижу сейчас ни хрена. Ни хрена это сейчас не увижу. Наискосок стоит. Ладно. Ну, здесь да. тоже подстертость слегка. но ну, задний, в принципе, еще поездит, а вот передний точно надо уже менять. Так, ну, так-то мне все больше все остальное нравится пока что. Прям такой вещь. Грязненький, конечно. Зря вы его не помыли. Ну он стоит. Так... Ну я же говорю, зря не помыли. Да видите, я не собирался его продавать совсем. А вообще потом... даже для себя зря не помыли. А потом, да блин, уже когда я его собирался помыли. Ну вот падение не небольшое падает. было, вот на левую сторону, видимо, да. на, на месте, да? Да, он на месте упал. Я вижу, да. Небольшие котские царапки есть, конечно. Но как бы не так критично. Ну, давайте попробуем, заведем его. Давайте, да, попробуем. А я что? пока, если что, с вашего позволения, похожу вокруг, да, посмотрю. его. правая сторона от него, вот угу. под аккумулятором, вот она. Это у вас SE-версия, да, это, который Да. black, black, 10, black... 10. да, да, да, да. Я да. понял. А можно на другую сторону? Да, конечно. Да, она все красиво, конечно. Вот он, ПТС. Вижу, он не Да, давайте ну, я что? пока что? почитаю, Посмотрите, с вашего конечно. позволения. Да. Сейчас попробуем ключ, потому что... Звуков никаких не было, Можно попросить вас ушку ее дальше убрать, боюсь наступить да. на нее. Спасибо да, большое. Вот не да, наставал. спасибо. Еще добраться еще до, до этого надо нет, на винкоды. вопросов нет, спасибо. Если заведет. Я думаю, заведет. Про приборка Я сам не знаю, как сигналка стоит, что она блокирует. У него. Ну пока не орёт. Пока да. Давайте. Попробуем. Так. Отлично, какой ты умничка, а? Ой, ты какой молодец. Ой, это мой класс ты такой, а. Какой же ты умничка. И завелся прям все. 45, 41, 32, 49. Все цилиндры завели. Да ты какой мой хороший. Смотришь, да какой мой молодечек. Как тихенько работает. Блин, колосаки, я люблю тебя. Вообще огонь. Просто лучший. Как я по тебе, по тебе соскучился. 45. Такой тяжелый мотоцикл, в принципе, передние диски можно было ушатать на них, особенно злыми колодками. Блин. Тебе только колодки поменять масло. Антифриз тормозухи. Ну, да, тебе надо уже менять, соответственно, тормозуху. Здесь тоже тормозуху надо менять. Послушаем корзину. Корзина даже не шумит вообще. Я вот нажимаю корзину, вот выжил. Отпустил. Выжил. Отпустил. Блин. Тормоз не проваленный. Биби. Биби не работает. Может, да? пост... Все, что я понял, да. да, да. Ближний дальний. Свет у него вообще шикарный у этого мотоцикла. Я на нем ездил, блин, за лучше. Да, 4 лица. Да. Так, а тут что-то у нас. А, нет, нормально. Не, просто он быстро начал работать, а потом а -а -а. лампочка, видимо, не сразу включилась. У него сопротивление было плохое, начал быстро моргать, а потом а -а -а -а. медленно. Так, аварийку. Аваричка. Раз, аварийка, два. И аваричка. Три, аварийка, четыре. Можно прожить вас, тормоз нажать передний. Есть и задний. Есть, отлично. Шикарно. Вообще огонь. Так, теперь по менюшке пройдемся. Так, эта кнопка работает. Эта кнопка работает. Опс. 3 есть. Теперь другую клавишу. F1L. F Power. Да, да, да, да, да. Я в курсе, я что аппарат знаю. Я просто, я просто проверяю кнопки, чтобы они работали, здесь все функционировало. Вы же знаете, гаснет, когда тронешься. Да, да, я в курс. Ага. А, а не, у всех такая штука. -а -а. у, у всех мотоциклов. Но я должен как-то понять, что он сработал. Соответственно, вы его катнули, колесо сработало. Он понял, что скорость пошла, и все, газ. она гаснет. Оно считывает с двух колес и все и гасит. Да, да. Не, ну блин, этот вот... Это кайф, вообще. Ну, 13 год, я на таком же 2013 году, как раз первая модель, вышла один в один, такой же цвет, может быть даже это он же, я не знаю, хотя нет, тот, тот, там три владельца, наверное, было бы тогда. Вот я второй владельцем. А можно еще документы глянуть? Да, конечно гляньте. Первый, да, да, откройте, Сейчас. пожалуйста. Выставили его на учет в первом ГАИ, да? Так, и у нас он получает, сколько скажешь, шоссе в Пудзе, да, все правильно. Но это... Нет, это не он, я просто первого владелец, да, это не он. Нет, так-то, сюда, да, все хорошо, здесь не протерто, как обычно бывает от сидушки, то есть пробегу в принципе можно верить, потому что бывает приходишь, а там вот есть сидушки протертые, я говорю, сколько пробегов, он показывает, там 22, ну что у меня что тоже под сотку пробег, если тут резинками все протерто. Ну, говорю, что на этом не сматывали, а кого можно, нет, я к что диски, скорее всего, да, Нет, я улетит. Но по грипсам, по всему остальному, прочему я верю абсолютно. По лапкам, по всем. Нагрелся чуть-чуть, нет? 54 да, градуса. Могу, да? Чуть-чуть покажу. Я не буду. Подсечку не буду. Не-не, что, что хотите нельзя. Приходят дебилы и начинают подсечку да, долбить. Так, сейчас. сейчас да, да, да, да. Так, 261, 239, 240, 231, где он там, вон он, 231. А, температура антифриза 33, а верхняя пикивая точки 41. Смотрим температуру здесь на радиаторе 24. Радиатор неподбитый. целенький, красивый. И с этой стороны радиатор у нас... Тоже целенький, красивый, не забитый. Ну немного забитый, надо его, конечно, помыть, почистить. Вот такой радиатор на 50-60 тысяч Блин, тут везде клипсы даже родные, везде стоят. Здесь пластик на месте. Вот этот мельчайший этот пластик тоже на месте стоит. И вот Все, ничего не крутилось. Сейчас, если он не заберет, я возьму кредит. Сейчас проверим еще зарядку сразу. Сюда в него реально как бы 1050 вложить в диски и в принципе там масла фильтра и все. Хотя там показывают, что я здесь смотрю, да. Так, 14.4, Можете до 5000 подержать его наоборот? Отличная, заряд вообще ровненький, ровненький А вы не подзаряжали дома аккумулятор, да? Заряжали. Заряжали? Потому что он четко выдает одну и ту же вольтаж Вообще ну, огонь Как бы я вижу, я вижу, что он не крашеный Ну, как бы, знаете, людям спокойнее от этого а У меня батарейка замерзла, ха-ха Сейчас ее пока согреем Какая батарейка? Там маленькая там а, это, а, таблет, чуть -чуть. Таб, таблетка да? И? А, вот, отмерзла сам, сам этот, Сама эта хрень замерзла не, он сейчас не отмерз Его греть надо нормально. Немножко парообразование есть, понятное дело, он стоит на холоде. А так даже здесь зацепка какая-то есть, что-то где-то куда-то сдавали назад, наверное. Я думал, он сам сказал, ну, заборы, которые около подъезда есть. Ну вот да, даже назад, назад сдавал, я думаю, что-нибудь да, да, типа да, цепанул. Да, а нет у вас сколкафров, только задний, да? Или задний есть кофр? Ну, кофры вот этот. Да, да, я понял. Поковых нет. боковые на него не ставятся. С 2012 -го года у Зизеля употребление. А, у 2013 да, да, да, да. уже показал. Но он оригинальный кофер. Я понял. Калосаки, да, да, Ну, это гиви, но ну, как бы написано Калосаки, да, я понял. Да. С накладкой в цвет мультилог Мультилок, да. А, я понял, я понял. А цена у них какая по рынку вообще? У, кого? у них. Новый? Не, не новый, если сейчас, например, этого года, они там примерно этого 500... Этого года они даже не продаются, их нет в продаже. восьмой год, десятый самый новый, я видел. 600 тысяч примерно, сколько он и стоит? Десятого года. Не, он не отмерз. Вот, нет. Не, нет, да и, короче, бак не знаю, не крашен. Если бак крашен, то я, туда моя плесецкая, потому что... И даже перламутр одинаковый, ну, нет, нет, не крашеный бак. Не я же должен ему передать информацию максимальную, а, понимаете? Я ж кредит к этому залу много себе вложил. Денег. А, вы видел пучки, да? Да, да, да. А, я понял. Так, ну, в принципе, тогда, наверное, все, чем мы здесь, мучить не будем, красавчик. Можете погреть пока, вентилятор... А смысл, сработает. я вас понимаю, вентилятор, вентилятор я, это я это верю, что -то. здесь... То есть, знаете, здесь весь вентилятор не сработает только потому, что там что-нибудь примерзло, ну, условно говоря. То есть, а я вижу реальное состояние, я понимаю прекрасно, что мотоцикл вполне в здравии. И не столько момент, когда мы будем его приобретать, а условно говоря, мы же сумму дадим, например, мы сможем можем катнуться. Перед подписанием договора все. Сейчас я не буду, ну как бы нет. Во-первых, шлем, во-вторых, мы можем угнать его случайно. Зачем вам это нужно, правильно? Поэтому я не доверяю, я бы не стал доверять каким-то прихожан... прихожанам. Вот. я это не угоню, естественно, но я вообще имею в виду. А так вообще мотоцикл огонь, конечно. Так и цена у вас. 600 а го готовы уступить что, да, ну, за, за, за диски, потому что диски реально полки не вкладывают. Да, согласен, но у меня кредит за него больше 500 еще. Ну я понимаю. Понимаете, мне я, я, я, я, я его продам и вообще не останусь без денег, я понял. без всего вообще. И того сколько немножко, чтобы я человеку сообщил, Мы сейчас на камеру просто говорим. Да я не знаю, там на время, там договорен. 1020 уступил. Я понял. Хорошо я ему передам. Спасибо. Relay race when they ran it some me. I told God I'll be back, bang, bang. bang.